Как правильно вести диалог с потенциальным клиентом, чтобы человек захотел работать именно со мной. Сразу же хочу предупредить. Сразу же хочу предупредить тот факт, что в любом случае то, что вы сегодня услышите... Вот я расскажу, как это сделать. Но факт в том, что это применит единицы, даже 10 э, целые это факт. Ну, потому что это бесплатно, да. И то, что я сегодня расскажу, по сути, я этим строю свой бизнес очень эффективно. Мои партнеры строят э, этот бизнес эффективно, мои клиенты строят этот бизнес очень эффективно, благодаря тому, что я вам сегодня расскажу. но и это нормально, если вы это не примените. Нет ни не нового, это день рождения Виктора вчера. А, вот, и поэтому, ребят, нету волшебной кнопки. Вы сразу должны понимать, что такого волшебного я должен сказать человеку, чтобы он каким-либо образом захотел прийти ко мне в бизнес. На самом деле это а, не быстрый процесс, это может быть недолгим процессом, но и не быстрым. Потому что буквально, если вы уделите внимание своей личности, своей экспертности, ну, я не знаю, можете это называть своим личным брендом, потому что многие вообще сейчас не понимают на самом деле грани личного бренда, что это вообще такое за зверь, да, потому что не мы выстраиваем личный бренд. То есть вот многие думают, я, я работаю над своим личным брендом, я работаю над... Персональным, персональным брендом, я выстраиваю позиционирование и так далее. Но на самом деле это две разные вещи. Позиционирование и личный бренд. Позиционирование это на самом деле то, что вы создаете. То есть, что такое позиционирование. Вот это я уже начинаю рассказывать компоненты. Да? То есть, вы не просто меня слушаете, а прям проглатываете эту информацию и понимаете, с чего вам нужно начинать, либо продолжать. Позиционирование это действительно то, что вы делаете. Да? То есть позиционирование это то, как вы хотите, чтобы вас видели на рынке. Вы можете не являться таковым, но вы можете создавать некий образ, чтобы люди, которые за вами наблюдали, они думали, что вы вот такой. Давайте мы возьмем Дональда Трампа, самого интересного и скандальную личность за последнее время. Кто знает Дональда Трампа, ставьте восклицательные знаки. Кто не знает Дональда Трампа, ставьте минусы. И он сделал вообще ход конем. И если о нем знали единицы, не то что единицы, а кусок пирога, который относился к бизнесу, к индустриальному капитализму, к инвестированию, а, ну короче вот какой-то верхушки знати, да, то есть самый богатый такой верхушки знати, то сейчас его знает практически вся планета. Ну я не знаю, только если единицы его не знают. Он стал президентом Соединенных Штатов Америки, к, я не знаю, к своей, к своей старости, для того, чтобы вообще побаловать свое эго и э, сделать вообще глобальный вклад своего имени на все мировое пространство. Вот Дональд Трамп это тот человек, который, я не знаю, наверное, более трех раз терял миллиарды долларов, то есть он был полностью банкрот. Но знаете, иногда мне кажется, что Дональд Трамп это какой-нибудь трансерфер да? То есть это чел... тот человек, который не унывает и понимает, что это всего лишь какой-то следующий этап в жизни И если я потерял миллиард долларов, то я заработаю несколько миллиардов долларов буквально через год И вот однажды он, когда шел брать следующий кредит, просить, умолять взять кредит Либо, ну да, взять кредит в банке для того, чтобы погасить свои долги он встретил а, бомжа на улице, который просил деньги, да, то есть и Дональд Трамп сказал, что ты меня богаче на миллиард долларов. Вот представьте, да, то есть человек идет, стоит бомж, вот две разные ситуации в жизни. Человек, который сломлен в жизни, который думает, что вообще больше ничего в жизни нереально, то есть все потеряно. И идет человек, который миллиард долларов задолженности. Да, то есть долго перед государством, перед ин ин инвесторами, которые вкладывались в него. И вот он идет, у него просят подачку, бомж, который, все, мне лишь бы его сюда вот залить, потому что жизнь потеряна, выхода никакой ситуации нету. А Дональд Трамп ну, на самом деле говорит, ну извини парень, либо мужик, ты, ты меня богаче на миллиард долларов. И этот человек пошел, и он добился своего, что... Он все-таки, ну, это, это не впервые, когда он был там в, в на грани банкротства, несколько раз было, вот, и у Дональда Трампа там была своя сетевая компания, Трамп Нетворкинг была, он с Робертом Киосаки написал несколько книг, а и он там вел несколько передач, таких как Apprentice, кстати, вот благодаря вот такому шоу-бизнесу, вот он строил шоу на телевизоре, на телевизоре, то, что вы можете сделать в интернете, благодаря YouTube, например, когда вас будут видеть как какую-то личность, скандальную, там, постоянно действую, делающие действия, что-то создающее, то есть вот личность, которая как-то вот мигает на рынке индустрии сетевого маркетинга то есть вот красная точка и он вот на этом ток-шоу apprentice собиралась группа людей под apprentice приводится как под да то есть и эта группа людей якобы обучалась у дональда трампа да то есть те люди которые хотели бы чтобы он выбрал какого-то человека и инвестировал в него средства и он создал с ними бизнес и как случалось он просто, знаете, как бедных птенчиков, да, то есть вот когда птенцов учат летать, они, родители просто выкидывают своих птенцов, например, с гнезда, и если он взлетит, значит он сильный, сильная птица и так далее, он полетит, если нет, ну значит все, ему не место в мире зверей, в мире там животных, да, птиц. И вот он тоже самое, он никого не учил, по сути, но он делал из этого ток-шоу, он собирал группы людей, и вот он говорил, например, смотрите, ребят, у меня для вас задача, я отправляю вас в ресторан, сегодня за сутки вам нужно кровь из носу поднять, объем продаж этого ресторана на 20-30%, как вы это сделаете, меня не волнует, да, то есть... И Если кто-то облажался просто-напросто, он там матом таким, пошел нафиг-нафиг с моей передачи, ты там не ничего. То есть, что он делал, ребят, вот это тоже очень сильно показывает тот метод, которым не пользуется никто в сетевом бизнесе. Каждый из нас пытается, особенно на начальном пути, вовлечь хоть кого-то в этот бизнес. Самого слабого котенка, который не сделает даже там 50 долларов товарооборота в его бизнесе. Ну, хоть что-то, я тебя умоляю, приди. А он что делал? Он, набер... он, он во-первых, выстроил свое имя. Смотрите, ребят, он выстроил свое имя. К нему уже хотели потенциально люди попасть в бизнес. То есть, для того, чтобы он их ими руководил. Он создавал передачу «Отбор». И на эту передачу приходили не просто такие, знаете, люди, которые... Вот я не знаю, чем себя проявить. Эти люди уже с жилками предпринимательства приходили, потому что они понимали, что он не учит, он их испытывает. Да, ребят? И представьте, вот просто обычного человека отправить в ресторан, скажем, на 20-30% увеличить объем бизнеса за сутки. И человек вообще, знаете, он был бы... Он вообще он просто бы повесился там. А, а там люди уже были с какими-то такими жилками, чтобы это понять и это внедрить. И, и то проходило там только единица. То же самое в нашем бизнесе. Вы должны уже сразу же брать потенци... свою целевую аудиторию, которая готова строить бизнес. Уже таких вот 5-звездочных, кандидатов в свой бизнес, которые, если придут к вам в бизнес, то они построят вам этот бизнес. Зачем вам перепись населения? Зачем вам миллионы? Зачем вам тысячи? Вам достаточно 100 человек, в суммарно, например, 100 человек в вашей команде, адекватных, таких сильных лидера, которые вам выстроят этот бизнес просто миллионным, с миллионным товарооборотом. Поэтому это вот позиционирование, когда вы, а на самом деле Дональд Трамп не такой, то есть он обычный человек, он не скандальная личность. Он вот этой скандальной личностью в ток-шоу, на передачах, в телевизионной программе, он выскочкает, он показывает себя выскочкой, потому что это порождает интерес в обществе, наблюдать за этим человеком. А что же он предпримет дальше? Мне особо было интересно, когда он стал президентом и когда с Обама и Путиным были проблемы, ну, взаимоотношения. Мне было интересно, а что же будет, когда э, э, станет Трамп у власти? Как, как поменяется отношение, потому что он выскочкой себя показывает. И мы только можем предполагать, как он себя поведет, э, себя на сцене. Вот. И для того, чтобы пригласить его выступать э, на каком-нибудь мероприятии, семинаре по бизнесу, для того, чтобы он выступил час-два времени, ему нужно заплатить миллион долларов, ребят. Миллион долларов. Почему? Потому что он такой, э, такая охрененная личность. Э, Ну, это уже заезженная фраза, если бы вы все начали с нуля, чем бы вы занялись, он бы, он, он ответил, сетевой маркетинг. А, Кто-то, этот, этот типа журналист посмеялся, а Дональд Трамп сказал, ну вот так как вы посмеялись, вы находитесь там, а я нахожусь здесь. То есть, по своему уровню мышления. Ну, не факт, фак, что это правильное изречение, но в любом случае. Ну, в любом случае. А, ну, в любом случае. 2 миллион, 1 миллион долларов стоит его выступление. Почему? Потому что он себя спозиционировал так. И потому что он Дональд Трамп. Его имя выстроено. То же самое, вам нужно свое выстраивать имя. Выстраивание имя это свое позиционирование. А личный бренд, личный бренд, ребят, это то, что из вас делает ваша публика. Личный бренд это то, что из вас создает ваше общество, за которым вам наблю... вами, э, за вами наблюдают. А создают... Э, из-за того, что вы дали настолько много ценности вашей аудитории, что им просто шанса не осталось вас не поднять в их глазах. Вы для них наставник, вы для них ментор, вы для них та личность, у которого они хотят обучаться. И на самом деле для этого времени много не нужно. Для этого нужен месяц, два, три. И вот если в активной фазе построения бизнеса, и выстраивать свое позиционирование, делиться постоянно ценным контентом у себя в социальной сети ВКонтакте. Только взять только в социальной сети ВКонтакте. И три месяца в активной фазе вот, э, делиться контентом э, своей целевой аудитории, которая решает боли и проблемы вашей аудитории. Проводить прямые трансляции, делать различные розыгрыши, то есть создавать вирусность, такую пульсацию в интернете. три месяца дадут вам то, что дали Дональду Трампу, например, десятилетия. Ну, конечно, вы не будете зарабатывать столько, сколько он, но вы станете той личностью, достаточно будет, которым написать пост, я набираю в линию в свою команду того-то, того-то, того-то, и начнут поступать к вам заявки. Активная фаза три месяца. Но даже если вы более-менее размеренно это делаете, полгода достаточно. Но если вы вообще ленивы, но применяете все, если вы действуете правильно, за год вы становитесь тем человеком, который обеспечил себе жизнь надолго долгое время благодаря своему личному бренду. И ваш сетевой бизнес построен, ваша экспертность приносит вам деньги и так далее. И вот когда вы выстроили вот это ядро, вот когда вы это ядро, когда за вами наблюдают, когда вы эксперт, тогда начинают работать вот эти золотые пилюли, как для многих кажется. Когда человек, например, вообще не имеет никакой экспертности на рынке, и пытается проводить консультации, пытается как-то спозиционировать себя, да, то есть как-то вовлечь человека. Вот взять две вещи, две вещи, взять вот два человека, взять новичка в сетевом бизнесе и взять, например, меня. Я могу сказать, мы можем сказать одни и те же вещи на одну и ту же публику, прям слово в слово. Но вы, например, ко мне прислушаетесь, а его э, запинаете, либо, либо закидаете камнями. Потому что доверия к нему нету, а ко мне уже выстроено какое-то доверие. Поэтому для этого нужно время. Минимум 3 месяца. Я всегда вот э, отвожу, ребят, минимум 3 месяца. 90 дней, когда вы выстраиваете свою экспертность. А вообще сдайте себе обещание полгода-год. Сделать, работать над своей экспертностью, над своим контентом, над, над своей ценностью, которую вы даете на рынок, который решает проблемы вашего рынка, да, то есть вашей аудитории и вы просто через полгода-год вы сделаете то, что многие делают десятилетиями в сетевом маркетинге, вы будете зарабатывать столько, сколько они зарабатывают некоторые люди, которые 10 лет в этом бизнесе и это чистая правда и и поэтому когда вы выстроили вот этот бренд, вы выстроили это позиционирование, возьмем 3 месяца активной фазы, тогда вы, когда начинаете проводить консультации, и консультации не те, которые вот многие навязывают, особенно когда добавляешь, друзья, привет, здорово, рад тебя видеть в друзьях, я занимаюсь этим бизнесом, я, например, люблю общаться по скайпу, вот мой скайп, как ты смотришь на это, созвонимся, а нафиг мне нужно тратить на тебя твое время. Кто ты такой? Ты то-то, ты, ты, ты рад, что ты ко мне добавился, друзья, я тебя одобрил, ты занимаешься бизнесом, но я рад за тебя. Чего должен с тобой созваниться по скайпу? Либо многие просто добавляются в скайп, как спамеры, и начинают, супер-мега проект, давай созвонимся, ты станешь миллионером. Да мне не интересно, господи, эти блестящие штучки уже... Ну на, на, на новичков можете распыляться. Вот эти супер-мега-проекты каждую минуту появляются абсолютно. И моя компания тоже супер-мега-проект, только я его не позиционирую так. да. И вы начинаете проводить консультацию по своей экспертности. Когда люди приходят к вам на консультации за советом, за рекомендацией. И когда вы... Вот человек уже приходит к вам как на эксперта. Он уже дорожит вашим временем. Он понимает, что вы знаете больше его. И вы уже у него обучаетесь. Он у вас уже обучается. Он, он уважает вас. Вы ему нравитесь. Он доверяет вам. И когда он приходит к вам на консультацию, для него это уже ценно, что вы провели для него время. Что вы проявили для него какое-то внимание. А во-вторых, есть такое понятие на консультациях, не просто привет, как дела, расскажи там, давай сейчас я тебе расскажу о своей компании. Нет, а когда идет консультация в коучинговой версии, когда вы начинаете у человека выяснять его потребности, спрашивать, где он сейчас, что у него получилось, что у него не получилось, к чему он хочет прийти. ребят вот вы должны записывать на самом деле каждое мое слово, если вы хотите. Или топ-лидер компании Давай ко мне. Ну, конечно, само собой. Заниматься спамом. Да, точно. Топ лидер компании, который занимается спамом. Так, так и есть такие топ лидеры многих компаний обучать своих дистрибьюторов на мас массовом таком, знаете, формате спамом. И вот вы узнаете, где он сейчас, что у него получалось, что у него не получалось, куда он хочет прийти. И вот конечная цель на самое ближайшее время. Куда он хочет прийти? А, вот. Почему для него это важно? Да, то есть, почему вот вы усиливаете каждый этап? Вот представьте, вы раскрываете человека. Вы раскрываете человека. человеку это ценно. Потому что через коучинговые вопросы, открытые вопросы... Человек от, отвечает сам же на свои проблемы, он сам же ищет. И это самое сильное, что вообще существует на планете, коучинговые вопросы, открытые коучинговые вопросы, когда человек сам же отвечает на свои потребности и сам решает свои проблемы. Даже провед, проводя вот такие вопросы, вы ему уже столько даете ценности, что он вам будет благодарен на всю оставшуюся жизнь. Вот. И вы раскрываете, почему для тебя это важно, насколько для тебя это важно. Вы усиливаете, и усиливаете его желание, то, что, о чем он вам говорит. А, а что тебе мешает к этому прийти? Вы сразу же узнаете его барьеры. Да? То есть, что вот тут он начинает, во-первых, он усиливает свои потребности. Вы знаете, к чему он при, придет, например, с какими проблемами он уже столкнулся. Вы когда спрашиваете, а что тебе мешает к этому прийти? Да, что, что тебе мешает, что тебе препятствует? Он начинает рассказывать. Возможно, нет обучения, возможно, спонсора нету, возможно, компания не дает развиваться. Возможно, то-то, то-то, то-то. Он начинает перечислять то, на которое... Он перечисляет то, что вы можете решить благодаря своему предложению, своему бизнес-возможности. Благодаря своей бизнес, своей компании. Именно вот, именно вот на этом этапе вы цепляетесь за те фрагменты, которые вы можете Перевернуть в своем направлении. И потом, после того, как вы это все выслушали, все, что вы выслушали, получили, под запись вы разговариваете будьте здесь и сейчас, у вас два уха. Один рот. Вы задаете вопросы, слушаете. Да, когда вы более э, научитесь это делать, вы будете наравне с ним э, разговаривать, задавая вопросы, вы сразу же будете обучать, давать какую-то ценность. Но здесь вот важно вот, выцепить его потребности. И потом, когда вы записали эти под, э, потребности и боли, если вы чувствуете. Вот тут это самая главная вещь. Многие просто под копирку, вот есть консультация, скрипт продающей консультации и они тарабанят эту консультацию лишь бы тарабанить но они не понимают что главная цель вашей консультации что бы то ни стало решить проблемы вашей аудитории и если вы выслушав все советы рекомендации его потребность его проблемы если вы чувствуете что вы решаете его проблемы которые он перечислил благодаря предложению своей компании у вас есть уникальное торговое предложение почему именно к вам нужно прийти что у вас уникального какого обучения в команде компания почему вот потому что вот я например проводил одну консультацию не так давно и девушка говорит для того чтобы мне, например заработать свою первую тысячу долларов мне необходимо сделать два с половиной миллиона рублей товарооборот я такой вау обалдеть в моей компании в которой я нахожусь, необходимо сделать 660 тысяч рублей товароброд для того, чтобы зарабатывать 1000 долларов ежемесячно. А там половиной. То есть представляете, в три раза больше. Я понимаю, я, даже объяснив это, нормальный адекватный человек поймет, что они а, а, а легче ли инструмент просто поменять, именно компанию. Делать в три раза меньше действий, а получить результат тот же. Просто вот Поменяв только вот это направление, уже не учитывая то, что, например, я даю команде системное обучение, закрытое сообщество бизнес-чинспро и многое-многое другое. В три раза меньше действий, она уже решает огромную проблему свою. Быстрее выйти на свою первую тысячу долларов. Но, если вы чувствуете, что ваша компания, ваше, ну, ваше бизнес-предложение не подойдет человеку, она не решит вопросы, а, например, личная работа с вами, там коучинг, консалтинг, аудит, платная консультация, какие-то моменты, возможно ваши тренинги подойдут, тогда предлагайте это, да? то есть всегда предлагайте то, что человеку может решить его проблемы, и он будет для вас благодарен на все оставшееся время, потому что если вы будете концентрироваться на клиенте, если вы будете концентрироваться на вашем потенциальном партнере, кандидате, то это сыграет для вас огромную роль потому что однажды я тоже как то я только начинал проводить э, консультацию ко мне женщина пришла она пришла на консультацию она мне ничего не купила и я этом не прилагал бизнес я просто рассказал что вот есть то то то то то то что может решить ее проблемы она ушла она, помню, только написала отзыв, но ничего не купила. и Буквально на протяжении недели она выкупила все мои платные продукты. Буквально в течение недели. Потом побывала и на платном интенсиве, и в коуч-группе. То есть она мне по итогу принесла где-то более 300 долларов да, то есть, э, за ближайший месяц. Но на консультации ничего не купила. Поэтому всегда концентрируйтесь на том, чтобы решить проблему вашего кандидата.